Как справиться с тревогой и страхом? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня непростые времена, в которых мы проживаем. И ко мне очень часто обращаются сейчас девушки, как вот справиться со страхом и тревогой, которая просто зах захлынывает, Просто ни о чем не может думать, ни о работе, ни о детях. Все вот в этом состоянии, в каком-то некомфортном. Давайте с вами поработаем сегодня, сделаем две практики, которые очень хорошо помогут. Первая практика очень легкая, это как скорая помощь. То есть вот в ситуации, когда у вас нет денег идти к мастеру, который поможет вам справиться с этими эмоциями, нет возможности, вы где-то далеко, может быть, нет интернета, может быть, нету еще чего-то, да, там, чтобы связаться, кому-то позвонить, попросить помощи о том, что вот вы не можете больше в, этом, в этой тревоге и страхе жить. Вы берете просто бумагу и ручку и пишете то, что вас тревожит. Потом этот лист просто сжигаете. И если такое состояние, что прям супер эмоциональное и вы не можете сформулировать мысли, с вас идут вот негативные эмоции какие-то, вот странные, вы просто берете лист бумаги и чиркаете, вот исчиркиваете лист бумаги так, чтобы прям вот он весь исчиркался, прям весь исчиркался. И тоже сжигаете, будьте аккуратны с этим листом, потому что если очень много выброса идет, эмоций из вас негативных, и на лист они выгрузились, дыму будет очень много. Было, что сжигаешь один лист А4, всего-то навсего, один лист бумаги сжигаешь. Я однажды задымила всю квартиру, Я как мне соседи не вызвали пожарную. Это был ну, очень интересный опыт. Открыла все окна, все двери, и вся комната была задымлена. Просто сжигая, сжигала над унитазом одну, один листочек. Так что будьте аккуратны или хотя бы готовы к этой ситуации, что может быть вот так же. Мне очень помогла эта практика в какие-то моменты очень сложные. Да? Дальше, когда вы уже более-менее адекватные, когда скорая помощь уже сыграла какую-то роль, вам уже полегче, но вы чувствуете в себе еще страх и тревожность, переживания какие-то, следующую практику, которую мы с вами сейчас сделаем. Садитесь удобно, делайте глубокий вдох, глубокий выдох с удовольствием. Спиночка прямая, прям поправились, сели. Ножки, ручки не скрещиваем. Можно ладошки в открытой позе или вот такую мудру да, соединить на столе или на коленочках ручки, на диване, да, на ручках. Ну, вот, вот такая поза, открытая поза называется. И сейчас вы представляете в виде какого-то образа ваш страх или вашу тревожность. Попробуйте представить в виде какого-то образа и где внутри вашего тела находится этот страх. То есть попробуйте пробежаться внутренним взором по своему телу и посмотреть, где этот страх, где эта тревожность у вас находится. Посмотрите, может быть это солнечное сплетение, может быть это сердце, может быть это горло, да, горловая чакра что вот э, страх вот прям перекрывает вам э, возможность говорить даже, да? бывает такое, бывают такие ситуации, когда вот даже закричать не можешь, страх перекрывает это все, да, бывает, что в голове, бывает в нижних чакрах страх, прям вот сжимается все тело, некомфортно, испытываешь холод, испытываешь... И тогда вот у меня, например, был страх высоты, и так у меня казалось, что вот прям кишки все выходят через горло, то есть вот куда-то вот сюда поднимается. Да? То есть посмотрите, где этот страх, на какой образ он похож. Может быть это образ какого-то животного, может это камень, кирпич, может это газ какой-то, может быть это какой-то еще, абсолютно любой предмет может быть. Посмотрите, и вы достаете из своего тела и... Кладете перед собой на впереди стоящий стул мысленно, да, что перед вами мысленно стоит стул, и вы на этот стул посадили этот образ. Пишите мне обязательно в комментариях. Удалось вам сделать эту практику, не удалось. Можете задавать вопросы. Можете записаться ко мне на диагностику бесплатную. Да, посмотрим, что у вас, и с этим можно будет с какими-то моментами поработать в отдельных сессиях. Хорошо. Теперь посмотрите. Этот страх, что он хотел для вас, да? когда он проявляется в вас, какую пользу или какую услугу он для вас совершает, какую службу для вас совершает. Что он делает для вас хорошего, этот страх? Ну, конечно же, он вас от чего-то защищает. Да? Страх высоты, чтобы я не упала вниз, он меня старается оттолкнуть от края какой-то пропасти или от края там, балкона. Даже если я в безопасности, то есть этот страх проявляется и с ним некомфортно. Но когда мы убираем этот страх, мы дальше ответственны сами за то, чтобы заботиться о своей безопасности. То есть по большому счету страх, у каждого есть страх, он заботится о нашей безопасности, о безопасности нашего физического тела. И нужно понимать, что если мы сейчас его трансформируем в позитивную энергию, то дальше мы, люди, ответственны за свою безопасность. То есть не ходить по краю крыши, не подходить близко к обрыву в горах. Да? То есть это Мы уже будем заботиться о своем физическом теле, вместо этой программы, которая проявляется как страх или как тревога, как э, ощущение небезопасности, да, которая показывает, что небезопасно, проходите, пожалуйста, в более безопасное место. Давайте посмотрим на наш страх теперь с той стороны, что он приносит пользу. Хорошо подумайте, прежде чем трансформировать. Да, то есть, если вы неосознанный человек, для вас действительно нужна нянька, которая вас будет отталкивать от опасного. Опасной ситуации. Если вы можете взять на себя ответственность, и нянька вам уже не нужна, вы созревший взрослый человек, то спокойно отрабатывать этот страх. Он э, больше принесет вам пользу, когда он будет уже в позитивном ключе. Идем дальше. Благодарим, благодарим этот страх. Говорим, дорогая часть меня, благодарю тебя за то, что ты у меня есть, за то, что ты столько лет заботилась обо мне. За то, что ты столько в лет защищала меня от опасности. За то, что столько лет ты мне напоминала, что пора перейти в безопасное место. Благодарю тебя, дорогая часть меня. Говорим искренне, вкладываем эмоцию в эти слова. Пусть бегут по всему телу мурашки у вас. Пусть будет это такой вот интересный опыт. Посмотрите. Что происходит с этим образом? Возможно, что он поменял форму, цвет, размер. Может, стал меньше, может, стал э, другого качества. Может быть, из твердого стал газообразным. Может, еще каким-то более светлым становится обычный образ в такой ситуации. И мы говорим, дорогая часть меня, я хочу поручить тебе новую задачу. Я хочу, чтобы ты мне помогала быть смелой принимать решения, находить выход из любых сложившихся ситуаций. Дорогая часть меня, готова ли ты выполнить для меня новую задачу? И слушаем свои мысли, свои ощущения в теле, эмоции, потому что если она говорит «да», иногда это как мысль приходит «да», иногда это как эмоция какая-то положительная, приятная, комфортная. Ощущение в теле какое-то приятное, комфортное. Слушаем внимательно, потому что тело – это очень мудрый инструмент, который у нас есть. Слушаем его внимательно, прислушиваемся к нему, к нашей интуиции. Если вам отвечает «да», значит, вы даете следующую задачу или говорите следующую речевку. Дорогая часть меня, хочу, чтобы с сегодняшнего дня, с этой минуты, ты выполняла для меня новую задачу можно повторить новую задачу помогала мне быть смелой принимать э, хорошие выгодные для меня решения э, и чтобы я чувствовала себя комфортно без страха без эмоций каких-то негативных чтобы я воспринимала происходящее адекватно прошу тебя в этом мне помочь Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Трансформация произошла. В теле может быть ощущение некомфортности, это нормально. То есть мы какую-то большую часть взяли, трансформировали в маленькую. Да? Теперь мы смотрим, что с этой частью, которую мы видим перед собой на стуле, какая она. Да? Ее нужно взять ладошками мысленно. И положить себе в сердце. Она уже в нашем теле найдет свое место, куда ей нужно идти, где ей быть. Но из большой формы она иногда стала маленькой, и там образовались пустоты. Они могут давать реальные некомфортное состояние. Может быть, прям не сильная боль, но такая неприятная, некомфортная какое-то ощущение. Это нормально. Представляем солнышко. Солнышко, такую энергию которое вращается, такое солнышко вращается, и направляем это солнышко туда, где мы чувствуем эту боль. И даем возможность минутку сконцентрироваться, что яркое, теплое солнышко, приятное солнышко, не обжигающее, теплое, приятное, комфортное. Оно вращается, наполняет те пустоты, которые образовались после нашей трансформации в нашей психике. И создает вот это комфортное состояние, исцеляет все, что нужно было там исцелить. Хорошо. Минутку сконцентрировались на солнышке, этого достаточно. Примерно за 15 минут уходит неприятное ощущение. Глубокий вдох, глубокий выдох. Открываем глазки, кто закрывал глазки. Кому комфортно с закрытыми глазками, да? кому то с открытыми глазками, кому как. Угу. Может быть, ощущение в голове, как вот какой-то туман или какая-то тупость образовалась. Это значит, что произошла трансформация, и ваш страх трансформировался в новую составляющую, которая уже будет вам на пользу, более благоприятная в данный момент, которая вас не будет мучить, а будет помогать вам принять новое решение, найти новое решение и так далее. Хорошо, мои дорогие, обязательно используйте это. И в сегодняшние времена это просто очень-очень важно. Чтобы была такая поддержка, прям практика очень короткая, прям несколько минуточек надо, чтобы сконцентрироваться. И обратите внимание на следующие трое суток. Да? Следующие трое суток вы заметите, что вы по-другому смотрите на какие-то ситуации. То есть если это был страх высоты, значит он стал какой-то более мягкий, плавный. Я вот спокойно уже смотрю со скалы вниз. И мне комфортно, ничего меня не тревожит внутри. Если это был страх там, потерять близкого, то он будет тоже становиться более таким плавным. И когда вы боитесь, вы притягиваете эту ситуацию. Когда вы уже справились с этим страхом, трансформировали его, то вы уже не притягиваете эту ситуацию. Это очень-очень важно. То, как мы думаем, то, какое создаем, Реальность вокруг нас такая и проявляется, особенно это сильно у женщин, да? потому что у нас мощная такая психическая энергия, которая помогает нам строить реальность, которую лучше, когда какую мы хотим, да? а не просто какую-то реальность, которая влияет на нас. Хорошо, используйте эту практику многоразово, возвращайтесь к ней, когда вам... Будет нужно, с любыми страхами тревожностями можно справиться. И на сегодняшний день очень важно, чем больше нас спокойных, принимающих ситуацию, понимающих, что во Вселенной происходит рождение, настоящее рождение нового мироустройства. И от нас очень много зависит. Тот гнев, который выплескивают люди, он вредит в момент этого рождения. И та любовь, которую мы можем дать всему миру, всем окружающим, даже врагам послать любовь, когда мы спокойны и у нас нет этого страха, то мы помогаем. Мы помогаем происходить этой трансформации на планете Земля. И те, которые гневаются, те, которые в страхе, те, которые в переживаниях, они разрушают себя и мир вокруг себя. Поэтому поделитесь этим видео со своими подругами. Видите у кого-то тревога, у кого-то переживания. Поделитесь этим видео. Пусть они воспользуются, пусть им станет легче, и пусть на всей планете будет как можно больше людей, которые могут с принятием, со спокойствием в душе смотреть на непростые времена, в которые мы живем. Желаю вам... Хороших дней и благоприятных ощущений внутри вас, которые будут только на пользу всему миру. Обнимаю вас, мои дорогие, и увидимся в следующих видео. Пишите вопросы мне в личку или под видео, я буду снимать новые видео для вас. Пока-пока.